Как вели себя рынки за последние 15 лет? С 5 по 19 год. Среднегодовая доходность. Вот это внизу видите, ее US написано, это и есть США, Штаты. Среднегодовая доходность 9%. Это, напомню, восьмой год, да, кризис. Просто правильно всегда сравнивать не просто на периоде роста, где можно увидеть какие-то замечательные цифры, вот этот ромбик и цифры, это и есть Total Return, который включает там и выплату дивидендов, и валютную переоценку, если это там не, не Америка, а другие страны, да, и, соответственно, других валютах. ЕМ – это Emerging Market, развивающиеся рынки, вторые по и 7,8 на этом промежутке показали. Европа, кроме Британии, 5,9%, Япония только 4,3% росла в среднем. Но это в средней годовая доходность за последние 15 лет. Если мы возьмем 2019 год, смотрите, Штаты выросли на 31,5. Это с total return, это с дивидендами. Сам рынок подрос там на 29 что-то, но суммарно с дивидендами 31,5. Европа выросла на 26, Япония на 20, развивающиеся рынки на 19. В такое время как правило приходят инвесторы на рынок видят депозит под полтора и видят как рынок растет и рос без них на 20-30 процентов рекордное количество счетов открыто россиянами за русами я больше горжусь я не могу быть объективен наверное да но огромное количество и стали зашиваться я знаю и банки доверить в Беларуси в марте, когда все стало падать. То есть, в общем-то, белорусы ждали, когда начнет все падать, чтобы покупать дешево. И вот, что мы смотрим на 30 апреля 2020 года: Штаты минус 9,3, Япония минус 12, Неженмаркет 16, Европа 17. Но это не самая низкая просадка, помните, да? В марте, пока на текущий момент год еще не закончился, чем закончится неизвестно. Но, чтобы вы понимали, что от акций по итогам одного года можно ждать. Рулетки.